Всем привет! С вами Наталья Дурнева. Сегодня хочу показать вам, как сделать 10 клонов Instagram в одном приложении, не скачивая несколько приложений различных, для меня это было в свое время как бы проблемой, потому что мне нужно было около 5 клонов приложения Instagram, и мне пришлось скачивать много различных приложений, так как я скачала такую программку «Upcloner» в Play Market, но она была на английском языке. А у меня большой напряг как бы с английским, и мне пришлось бы очень долго разбираться. Мне подсказали, где скачать русскую версию. Итак, приступим к клонированию «Инстаграм». Выбираем «Инстаграм», выбираем «Имя». Здесь можете писать что угодно. «Окей», okay. «Номер клона». Номер клона 1. окей. Okay. А здесь вы можете изменить цвет значка, поставить любой, также другие функции увидеть и добавить значок. Ну, здесь так и останется один. Все, больше ничего трогать не нужно. Нажимаем на галочку. У вас идет клонирование Инстаграм. Приложение склонировалось. Сейчас идет подписание приложения значком и названием. Мы видим успешное клонирование. Сейчас нужно установить приложение. Нажимаем «Установить». Здесь также напишем «Далее», «Далее» и «Установить». Все, приложение установлено. И нажимаем «Готово». Открывать его пока что не нужно. Дальше продолжаем создавать новые клоны. Переименовываем просто на другое имя. Второй номер клона. Второй значок. Меняем также цвет значка, чтобы как бы сами, ну, самим не путаться. Ну Вы, конечно, делайте по вашему желанию. Хотите, меняйте. Хотите, не меняйте. И нажимаем снова галочку. Идет теперь клонирование второго приложения Instagram. В итоге сейчас получится у нас уже одно официальное приложение Instagram и два точно таких же склонированных приложения. И точно так же аналогично делаем установку приложения, как и в первом случае, далее и далее, и установить. До этого момента, я только сегодня поняла, как пользоваться этой программкой, у меня просто что происходило, я создавала клона одного, он у меня успешно устанавливался, я делала второго клона, и второй клон у меня заменял первого. Ну и так, в принципе, до бесконечности. То есть, больше одного клона у меня никак не устанавливалось. Все, снова нажимаем «Готово». И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Заходим в меню, и мы видим первый клон, второй клон. И также у меня сохранено официальное приложение Instagram. Сейчас я эти клоны могу просто-напросто переместить. папку Instagram, нажимаем «Готово», и вот мы видим. Очень круто! Я просто счастлива, что у меня наконец-то это вышло. И таким образом в этом приложении можно создать до 10 клонов Instagram и любых других программ. Надеюсь, это видео вам было полезным. Если вы его посмотрели не на моем канале, который называется Наталья Дурнева, то найдите мой канал, подпишитесь на него, и вы обязательно увидите в таком случае мои новые видео. Всем удачи! Всем большое спасибо за просмотр!